Мне понравилось, мне вообще понравился наш первый преподаватель, который был с нами от и до, это Люся Индусовна. Она вот просто как женщина, очень замечательная, она каждому подойдет, каждому все объяснит так, чтобы каждый понял ее материал. Мне понравились курсы по Архикаду, потому что я работаю с Архикадом, и я очень... Достаточно много узнала нового по той программе, получается, в которой сама работаю.